Здравствуйте, подписчики моего канала. Это опять я, Алексей. Хочу вам рассказать о новом приобретении. Называется кормоизмельчитель Термикс КР03. Он может траву мельчить, может мельчить корнеплоды и дробить зерно я его брал для того чтобы он у меня мельчил корнеплоды и ну, иногда может траву ветки там как уже посмотрим что из этого выйдет что вот он у нас вот такая вот штука термикс производство челябинские я им уже сегодня попробовал там вот в принципе неплохое здесь раз, что здесь у нас выбор скорости здесь корнеплоды максимальное зерно и трава это типа скорость выбирает вот для корнеплодов стоит. Что я могу сказать по поводу этой корморезки? Ну, Г это не полное, В принципе, применять можно. Но товарищи с этой фирмы могли бы немножечко сделать ну что-нибудь поумнее для чего вот здесь вот нужен квадрат я так и не понял если бы они вот урезали бы вот эти вот бока оставили вот только вот этот круг вот этот круг оставили а вот эти вот урезали то тогда бы э, все это дело можно было опустить в бак и в бачке бы ничего не разбрызгивалось однако очень умные товарищи, видать, с этого. Челябинск. С Ооо, термикс. Вот сделали вот такой вот квадратик. Вот такой вот квадратик сделали. А где найти такого габарита? Посудину. вопрос у нас конечно интересный и получается что половина корма придется собирать с земли или что-то вы придумаете в общем плоды она большие не может это перерабатывать Получается, надо резать, ну, на кусочки. Такие средние кусочки большие нельзя, потому что она так это и их не переработает. Ну, а если средними кусочками нарезать, то в принципе все там идет, как положено. Но вопрос лишняя работа. Ты порежь сначала одно, порежь другое, блин, и все туда попихай. Все кусками удобоваримыми для этой машинки правда машинка стоит там 2 900 это в принципе не особо много поэтому ну можно ну, скидочку дать этой машинке что она в принципе корнеплода жует очень хорошо То, что она квадратная, это, конечно, низ квадратный, точнее, то, что она квадратная, это до лампочки. А вот то, что низ квадратный, и нельзя его приспособить в какой-нибудь ведро или еще что-нибудь, вот это у них упущение очень большое. А господа Стермикс, ну, если будете видеть, смотреть это видео, ну, подумайте как-нибудь изменить дизайн этой штуки-то. В принципе, нам лпхашникам корморезки очень нужны, а тем более машины тройного назначения это очень хорошо. Но вот удобства к этой машине, но ну, никакого нет. В принципе, если кусками кидать, то она очень хорошо справляется. Зерно я ей не дробил, сено еще не резал. Так что будем смотреть и по ходу снимать видео. Всем до свидания. Всего хорошего. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Всем пока.